Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить мясной рулет по мотивам немецкого фальшахайзе. фальшивого зайца. Рулеты такого типа выпекают по всему миру, и название фальшивый зайц произошло, насколько мне удалось выяснить в интернете, от названия формы, в которой раньше такие рулеты выпекали. По-видимому, не только в России есть свои утятницы. Я имею в виду посудины с названием, э, с ассоциированным с каким-либо животным. Приступим. Сразу начинаю греть духовку. 200 градусов на режиме конвекция. И отправляю вариться яйца в смятку. Так. И вот так. Это 3 минуты после закипания. Для рулета надо подготовить фарш. А для фарша понадобится мелкорубленный лук. Охлаждать, кстати, яйца надо будет в ледяной воде. Я уже и лед подготовил. Тогда сколопа гораздо легче отделяется. Да и в рулет заворачивать нужно хорошенько охлажденные яйца. Пора смешать фарш. Лук, соль, черный перец, пнировочные сухари. Два яйца, чтобы рулет лучше форму держал. И перемешать фарш у меня, кстати, из свинины и говядины. А Яйцо уже пора отправлять в ледяную воду. А теперь некоторое отступление от классического варианта. Фарш в классическом варианте очень часто добавляют уже обжаренный бекон. А я хочу оставить его снаружи для красоты. Ну, красота же. Собираю рулет. Фарш разровнять. Теперь слой ветчины. Слой сыра, какой вам нравится. И слой салями для яркости вкуса. И яйца. И надо попытаться как-то эту кучу аккуратно свернуть. Вот так вот. Два слоя фольги для прочности. Отлично. Отправляю эту колбасень в духовку. На один час. Так, час прошел. Я развернул рулетик. Вот он какой, смотрите. И сейчас еще минут 5-7, наверное, его подержу уже без фольги, смазывая тем соком, который выделился. Подержу при той же самой температуре, 200 градусов, с конвекцией. Можно, конечно, не разворачивать и не геморройиться, потому что рулет уже полностью готов, но в фольге бекон выглядит как вареный. А развернув фольгу, Определив его непосредственно под режим конвекции, когда обдувает горячим воздухом, еще я и смазываю, выдерживаю соком, я его подрумяниваю. То есть он получается очень симпатичного вида. И внешний рулет будет выглядеть вообще вот так вот на 100 баллов, даже на 120. Вот такой простой и нарядный рецепт. Выглядит, на мой взгляд, очень даже презентабельно. На праздничный стол можно смело ставить. По вкусу. Ну, Мясной рулет и мясной рулет. Вкусный, хороший. Давайте пробовать. Ну-ка, вот с этого кусманчика. Начнем. Здесь и сырик, и бекончик. И... Колбаски, сучек вместе с ветчиной, очень понятный, узнаваемый такой вкус. Можно, конечно, в рулет добавить еще всякого разного для яркости вкуса, но вот здесь такой концентрат мясного вкуса, потому что ветчина, колбаса солями дает и яркость, такую яркую соленоватость классную. Сам по себе фарш насыщенный, из яйца достаточно плотный, из большого количества лука он сочный, Вы видите сколько ли сока вытекло. Сыр опять же к месту, сыр выбирайте, какой вам нравится. Короче, просто вкусно ждать всего час, час плюс там 10 минут, может быть меньше. Если у вас нет режима конвекции, ну, под верхний гриль поставьте, также смазывая, также добьетесь такого румяного вида. Можно не бороться, можно просто обжарить заранее бекон. Нарубить его мелко и добавить сразу фарш. Будет может быть не так симпатично, но также вкусно. Короче, огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!